Катюш, ты неда? Да, а я работаю сейчас, а что? Я присмотрел нам билеты на Мальдивы, через 8 дней. <сосы> Блин, у меня сейчас столько работает, у меня нет на это времени. Давайте по-честному, мы всегда найдем время на то, чего действительно хотим. Может быть наши кандидаты в бизнес тоже смогут его найти? Кстати, найдите сейчас несколько секунд, чтобы поставить мне пальчик вверх и подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Возражение «нет времени» очень часто встречаются в двух контекстах. Первый – я боюсь, что времени, которым я располагаю, недостаточно, чтобы получить результат в этом бизнесе. И второй – я не вижу ценности для себя в вашем предложении, поэтому не хочу тратить свое время. Это когда вас просто-напросто сливают по какой-то причине. Что конкретно сидит в голове нашего кандидата, мы точно знать не можем. Но думать лучше о хорошем. Поэтому мы начинаем по порядку, как по первому сценарию. Наталья, почаще называем имя кандидата. Правильно ли я тебя поняла, что у тебя достаточно плотный график и мало свободного времени? Да. Скажи, пожалуйста, а в принципе, если бы ты нашла возможность заработка, которая приносила бы тебе удовольствие, деньги и открывала большие перспективы развития, сколько часов в неделю ты могла бы уделить этому занятию? Минимум 2-3 часа в неделю найдет каждый. Чаще люди говорят, что нашли бы 1-2 часа в день. Мы анализируем ответ, и если он не меньше 1 часа в неделю, это уже критично, то можем продолжать. Говорим, хорошо, у нас есть два часа в неделю, Вызываем то время, которое указал кандидат. По моему опыту, этого времени достаточно для того, чтобы стартовать в бизнесе. Если у тебя нет других причин сомневаться, и ты готова, мы можем уже сегодня разработать план на эту неделю. Кандидат либо согласится, либо выдаст следующее возражение. Если партнер будет заинтересован, получит необходимое обучение и поддержку, он раздвинет свои дела и найдет больше времени на работу. Если кандидат говорит, что у него нет даже часа в неделю, он точно из той категории людей, то есть не увидел ценности вашего предложения и пытается вас слить. Когда вы понимаете, что вас сливают, можно спросить напрямую. Наталья. У меня сложилось впечатление, что у вас есть какое-то внутреннее сопротивление. Я абсолютно честна и открыта с вами, и вы тоже можете свободно высказать свое мнение. Скажите, что вас беспокоит? Адекватный человек скажет вам, что его смущает на самом деле, и вы можете поработать с его новым возражением. Все возражения, которые есть на этом канале, плюс еще несколько, я собираюсь, в последовательный онлайн-курс, который вы можете проходить абсолютно бесплатно, без регистрации, рассылок и прочего. Ссылка в описании под этим видео, заходим и учимся. А мне за старание пальчик вверх. Если видео вам не понравилось, то пальчик вниз. Подписывайтесь на канал и пишите мне в комментарии, как еще можно работать с возражением «нет времени». До встречи в следующих видео. Пока!